Бисмиллях, алхамдулиллахи лилляхи, робби ла аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафи ланбияи, вальмурсалин, аля набийина. Мухаммад саллаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин. 92-я сура ал 92-я сура ал Что в переводе называется как Ночь. Ночь. ал Сура ал 92. Количество аятов. 21. один. минус Мина шайтони раджим Исмиллахи рахмани рахим вал ида да ягша. вал и да ягша. Аллах шпаналу тааля. Клянется ночью. вал клянусь ночью смотрите валилейлей на кясру заканчивается лям лям с кясрой. это значит впереди клятвенная буква стоит ли Ватини, Вазайтуни, туни у ватури везде везде клятвы аллах с клянется Вашамси. Валлахи, мы тоже говорим, мы тоже клянемся, но мы клянемся только Аллахом. и везде на, на кясру заканчиваются слова. Вот это значит впереди клятвенная буква стоит. Она повлияла на слово, то что слово на кясру заканчивается. Валлейли, клянусь ночью. Ида ягша, гашья ягша. Ягша – это покрывает. Гошья – покрывающая. И да, когда она покрывает ночь, когда покрывает землю, я клянусь этой ночью. Аллах спанава тааля клянется. Валяйли. Нам нельзя клясться ни ночью, ни днем, ни утром, ни рассветом, ни закатом. Это Аллах спанава тааля может клясться. Потому что он создатель всех этих вещей. Клянусь ночью, когда она покрывает землю. Валейли это означает клянусь. Я клянусь ночью. И да, когда Ягша покрывает ночь, ночь землю. Когда покрывает ночь землю. И Аллах поклялся этой ночью. Уаннагари, а также клянусь днем. Унахари. Аннагар это противоположное слову Лейль. Лейл и Нагар это два разных противоположных слова. Уаннахари, Ида таджалля, и клянусь днем. Ида таджалля, когда этот день проясняется, когда он таджалля, проясняется. И ида таджалля. Клянусь днем, когда он проясняется. Ваннагари значит клятва. Опять как у также так же ваннахари, клянусь днем. Таджалля проясняется. закара. Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину. Вама халака закер вал унса. Вама халака закер а это мужчина, ал унса это женщина. А закер мужчина, ал унса женщина. «Халака» – тот, кто создал. Халака. Одно из имен Аллаха сухана ратала. Ал халяка, ал халяка. Вама халака вал унса. Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину. Мужчину, Закар, Унса, женщина Халяка создал. Создал. Халяка Яхлюку. Создал, создает. Инна са'якум лешатта. Инна са'якум лешатта. Поистине ваше стремление. Са'и. Са'и. Это стремление. Ля шатта. шатта. это разные, различные. Здесь инна, это для усиления. Инна для усиления, то есть мы говорим поистине. Са'я, са'я кум. Ваш кум, са'юн. Инна са'я кум. Ля шатта. У каждого, у каждого свои стремления. Шатта это различные. Алям вот это, это тоже Усили, усиливающее лям. Инна усиление и лям усиление. Поистине, поистине, ваши все стремления, они разные. Они разные. Ля Инна са'якум ля шатта. Поистине, ваши стремления различны. Инна. Поистине. Са'якум. Кум это ваши, саиум это стремление. Почему заканчивается я на фатху? Потому что «инна» впереди стоит инна Саякум. Не будь инны, то тогда было бы, мы мы бы читали саиакум, саиакум. Или впереди, если бы стоял харфуджар, который фи, например, саиакум, саи. Но здесь Инна делает фатху. Инна делает фатху. Сарая. Я. Сараякум. Ляшатта. Различные. Ваши стремления поистине различные. Фаммаман. Арто. Вот Что касается того, который Арто дает. Арто дает, выдает. Вот выдает, от слова таква, мы все знаем это слово, таква, богобоязненность. Он боится. Фаэмма ман а'та ватта ка. Что касается того, кто выдавал и остерегался наказания Всевышнего Аллаха, и ка, и это остерегаться означает, боится он, и Мы же иногда говорим друг другу, итта бойся Аллаха. Вот здесь фаамма ман что касается того, кто выдавал и остерегался наказания Аллаха. Фаамма, что касается фаамма и что касается ман, тот, кто, ман то, кто выдавал, вот так и остерегался. А также васадака, билхусна. Васаддака, саддака Юсаддику. Одно из имен Абу Бакра было Ассидэк. То есть он признавал истинность. Васаддака биль наилучшего. То есть признал истинность Хусна, самое наилучшее, самое наилучшее. Васаддакабиль Хусна. Васаддака биль признал истинность наилучшего самого наилучшего хусна это самое наилучшее что тогда Аллах с Пановталя сделает с ним фа сану сиругу фа сану ясиру. это глагол я сараю я сиру я мы же говорим я саралла да облегчит Аллах да облегчит Аллах тебе! Яссарлаху! Да облегчит тебе Аллах! И вот здесь тоже говорит Фа это и тогда Са это частица СА, указывающая на будущее время. Фа-са. Дальше ну это мы. Ну мы. То есть Аллах панталя себя имеет в виду. Ну. сиру я сиру это вот сам глагол, смотрите. Я сиру это вот сам глагол. Я син ира, я сара. Юср. мы еще говорим же. Иннама магал юсри юсра, инна магал юсра инна вот это вот я сара. Гу ему, смотрите, какое слово одно, но сколько в нем смысла, сколько в нем заложено вещей. Фа и тогда са это указывает на будущее время нун это мы имеется в виду Аллах СубханаЛа Таля я сиру я сиру облегчит облегчит мы облегчим означает гу ему субханаллах вот он арабский вот он арабский язык «Лиль Юсра вот то же самое юсара путь к легчайшему к легкому тот, кто богобоязненным был, тот, кто давал милостыню очистительную, тот, кто признавал наилучшее джаннат, признавал истину, признавал, мы ему облегчим путь к легчайшему. Фасану я серогу лильюсра, тому мы облегчим путь к легчайшему, тому мы облегчим путь к легчайшему. Фасану я ругу, мы облегчим ему. Фасану я ругу. Лильюсру. Путь к легчайшему. А что касается второй стороны. Вааммаман Бахеля. Мамбахеля. То есть ман бахэля. Ман бахэля. Здесь нун мы читаем как мим. Мамбахеля. Здесь мы не читаем как ман бахэля». Потому что трудно уже. Тут нужен переход. Здесь уже нужен переход. Здесь уже «нун» почти похож на мим. Мы читаем. А что касается того, кто был бахиль, «бахиль» – арабское слово, «бахиль» – это скупой. Что касается того, кто скупился – Уамнамбахеля скупился. وَسْتَغْنَ. ист Истагна это. Истагна это. Он считает, что он ни в чем не нуждается. Истагна. Вот раний. Есть слово ал-ганий. Даже имя Аллаха супанаваталя ал-ганий. То есть наибогатейший. Ал-ганий. ал Вот истагна это тот, который говорит, я ни в чем не нуждаюсь. Смотрите. у Вааммам бахыля вастагна. «Что касается того, кто скупился, и полагал, что он ни в чем не нуждается» Ля-ля-ля-ля, Упаси Аллах от этого положения. «Что касается того, кто скупился, и полагал, что ни в чем он не нуждается» Истагна. Вот это «истагна он ни в чем не нуждается» якобы. Вааммам у вастагна. Ва-амма, что касается мам, того, кто, бахэля, скупился. во и истагна Полагал, что он ни в чем не нуждается. А также еще один грех он сделал. Ва-кэдзаба бельхусна. И он, хусна, мы сказали, самое наилучшее, он отвергает, он его не верит в это. Он считает это ложью, кэдзаб. Каззаба, считать ложью, не поверил он в это, бельхусна. Он не поверил ни в рай, ни в награду от Всевышнего Аллаха, ва каззаба бельхусна, он не поверил в истинность наилучшего. Каззаба ю не поверил он, он не поверил каззаба бельхусна, истинность наилучшего. В наилучшего. Фасану яссиру Лиль. Усра. Фасану я Лиль. Усра. Мы ему облегчим. Фа. Син. Нун. сиру Гу. То мы ему облегчим. Путь. Уср. Уср это трудности. К трудностям. К тягостям. К тяга там. Ля иля гиллаллах. Ауср! Фасунуя сиругу лиля асра, тому мы облегчим путь к трудностям, Фасану я сиругу лиля осра, путь к трудности, тому мы облегчим. Умаю гни ангу малюху и радда. Умаюгни ангу его мал, мал его, не спасет его. гни маюгни, маюгни, ангу малюгу. И до тарадда, когда он не свергнется, и тарадда, когда он не свергнется, его все имущество, эти миллиарды, эти деньги, это имущество, которое он накопил и все, что заработал, он в этой жизни, все то, что ему дал Аллах субнават оно ему не принесет, не спасет его. Малюгни, оно, оно его не спасет. Малюгу его мал не спасет его имущество, когда он не звергнется, когда он не звергнется, его это все имущество не спасет, хоть он будет владеть целым государством, кто бы он ни был, какой бы он ни был президент. Царь, фараон или еще кто-то, имеет все имущество. Нет, это его ничем не спасет. Когда его бросят в Джаганнам, ни один рубль, ни один дирхем, ни один доллар, ничто не поможет ему. «Ва маюгни и ида тарадда» Не спасет. «Маюгни, маюгни, маюгни ангумалюху».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 для усиления. Лаль-Ахирата. ляль ахирата И Ахират, и эта жизнь, и та жизнь, и эта жизнь принадлежит именно Аллаху. Субханаху ва Та'Аля. Ва Инна Лана. ахирата Валь-Уля. Нам принадлежит последняя жизнь, и жизнь первая.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 Фаандартукум, тукум. Ту это я. Аллах говорит: Я вас кум, тукум. Я вас андара. фаандартукум, Я предостерег вас. Я вас предостерег наран от огня, который талялла пылающий, который пылает талялла.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 То есть в нем, в него зайдет, в нем будет гореть ясла, га, в него войдет Илляль-Ашко. Ашка это هلالله, самый несчастный. Ашка, أشقى... о Аллах, не сделай нас из числа ашкя. Ашка أشقى... несчастный. Ашкия أشقى... это несчастные. Ля ясла илля-ашко. Здесь ля.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 Ля и ля войдет в него только самый несчастный. Ля ясляха, илля ляшко. Ля, ля ясляха, войдет в него. Ясляха, ашко. Можно здесь даже убрать, вот просто ля и илля, уберите, и получится ясляха, аляшко. Самый несчастный войдет в него. Ясляха, аляшко.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 И еще он вата он еще отвернулся от этой истины, отвернулся еще говорит, что это ложь, это не истина. Алляви, вата который шел истину ложью и отвернулся, отвернулся от истины, отвернулся от хак, тот, который, алляви, кед за его считать ложью. Каддаба и каддыба. Вот тавалья. это отворачиваться. Абаса, вот тавалья. Придет такой еще глагол. В другой суре. Сура Аббаса называется. Отвернулся. Отворачиваться. Поворачиваться. Поворачиваться. Во время боя поворачиваться спиной. Убегать от врага. Тавалья. Это большой грех. не поворачивайтесь друг к другу спиной а этот отвернулся этот отвернулся от истины щел истину ложью и еще отвернулся ватова тавальда. а теперь другая другая группа васаю на бугаль от к и будет отдален от этого огня аль от к тот который остерегался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 Будет отдален от Него, аль-атко остерегавшийся наказания Аллаха. Аллади, тот, который юти, приносит юати я ятазакя, чтобы очиститься, который приносит свое имущество, чтобы очиститься, Аллади и Малаху ятазакя, тот, который приносит свое имущество для очищения. Я тазаккя. Я ятазакя, Тот, который приносит свое имущество, чтобы очиститься. Чтобы очиститься. Я приносит, Он приносит свое имущество, чтобы я Очищаться. Мал это имущество.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 «Ни у кого нет». Айндаху перед ним. «Мин это «блага». «Ни у кого нет никакого перед ним, никакого блага, которое должно быть возмещено. За исключением «Илля бтигаа а'ля». Но тратит он лишь и стремление к лику Господа, Его Высочайшего. «Илля бтигаа ваджхи а'ля». За исключением. Ибтига это желать, когда человек желает лик Аллаха, важгироббихи, وجх лик Аллаха человек желает, аль аля высочайшего, своего Господа, высочайшего, на и высочайшего аль-а-аля, важгираб аля но тратит он лишь и стремление к лику Господа его, на и высочайшего птига это стремление и стремление ваджиг watch это лик лик роб господа и его лик его господа аль-аля высочайший уаля сауфа ярда. и из и затем у сауфа лям это для усиления сауфа это для указания на будущее время ярда Глагол будущего времени, мудория, он будет. Он останется непременно довольным. Ярдо. Роды Аллаху, ангу. Как мы говорим, Ради Аллаху ангу, роды Аллаху анг. Валя сауфа ярдо, и он непременно останется довольным. Валя сауфа ярдо. И он непременно останется довольным. Вуаля сауфа. يا رضا سبحانك اللهم و بحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك